Ну, будем гонять. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Начинай. Начинай. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте, давайте, Ну, Ну, ну, но Ну, потихонечку. Не торопясь. Не торопясь. Не торопясь, не торопясь. Молодцы, молодцы. Молодцы. Не торопитесь. Не торопитесь. Всему свое время. Молодцы, молодцы. О, красавцы. Смотри, как, а. Ну-ну-ну-ну. Давай, давай, давай, давай. Не торопитесь. Хорошо, хорошо. No, no, no, no, no. No, no, no, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Не торопитесь, не торопитесь. Не торопитесь, не торопитесь. о -хо -хо, как хорошо начинает тянуть. но ну О! Ну, молодцы. О, уже опа, молодой. Ну, красавчик. Да. Вчера такой желтенький попал под замес, такой хороший, с греблей. Эх, думал, что возьму еще одного хорошего желтого, но гребля не дает им. Вот она сизая поперла, вот она сизая, красавица, ну что сказать. Ну давай, пепельные досизы. Ну, ну, ну, ну, ну, ну. Вот она, вот она, вот она, голубочка потерла. ну молодец. молодец, молодец. Давай, давай, давай потихонечку, потихонечку. Ух, как. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, каскадница потерла. Ну, хорошо, молодцы, молодцы время. О, когтя начал. Отлично, отлично, отлично, молодцы, молодцы. События торопить не будем, но уже последние два пера у всех почти. Еще недельку и будет все здорово. Садимся, садимся, садимся, садимся, садимся. Вот она, ух, какая она каскадница. Молодец, молодец. А жуки все поперли, оторвались. Все, а жуки уже сачи поперли верх, Сизые за этими. Долго не надо. Ух, как она тянет. А ты молодец. А. Молодец, молодец. Молодец, молодец. А какая бусинка. Нет, ох ты сизая, смотри, смотри. А. Молодец. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А это розовенькая. Ну-ну. еще одна. Это с маночкой. Вот она сидит. курочки давай полетим ну-ка курочки ух молодец супер молодец ну-ка давай давай давай потихонечку будем отрывать потихонечку будем отрывать вот эту пистинку будем отрывать. Молодец. Прямо она меня радует. Хорошо начинает. Так вот после линьки. Вот она. Та-та-та, та-та-та. Я в этом году мало оставил. Всего десять штук. Вот он, каскадница. Это бусы. Бусы, про которого я говорил уже. Вот он уже один отдельно. Молодец. Пайгарчик веселый Это же долголет и появляются первые. Это бусинки, которые я наметил. Хороший будет бусы. Хороший. Вот он какой. Красавчик. Вот пара бусых. Ну, ну. Ну, садись, садись. Ну, хорошая посадочка Молодец. гу у лю гу начинает гребсти о красавчик о красавчик какой будет о какой красавчик давай давай давай о молодцы кушать хотим аппетит хороший аппетит хороший у вас давайте давайте сейчас у вас покормлю ну давайте Ooh, look, look, look, look, look, look. Кушать, кушать, кушать. Вот такой вот корм.